Вот установили новые терминалы. Вот так они работают сейчас. Такие боксы. Сейчас покажу, как она снаружи выглядит. Все кнопки горят белым, когда выбираем функцию, они становятся цвет букв, то есть в данном случае не бирюзовые. Внутри плата вот так закрыта, у нас ничего здесь не видно, ничего лишнего нет. Вот. Один провод связь между терминалами на, интер... на компьютер уходит. И приходит сюда еще один провод сигнал. Но можно обойтись в принципе вообще одним проводом. Очень удобно, красиво все. Выбираем этой функции воды. И вот так постепенно начинает у нас идти. То есть, нету, постепенно получается. Пенный пистолет берем, убираем пену, есть, все работает плавно, никаких ударов, плавно мы отключаем, плавно отключается все, вот. еще фишка новых плат в чем, то есть мы поставили на паузу, вот она карта, чтобы забрать деньги, только на паузе. Такой у нас считыватель. Прикладываем. И все. Денег нет. Деньги вернулись обратно на карту. Очень удобно. Единовременно. Можно пополнять. То есть как карта как жетон работает. Все, 50 рублей. Еще раз приложили 100 рублей. Для того, чтобы забрать деньги с карты, нужно нажать паузу. Паузу нажали. И деньги обратно забираем. Все. Деньги на карте. Агро,